Ставили. Вы знаете, друзья, еще два года назад продукт попал в мои руки. Ни о каком бизнесе речи вообще не было. Я врач, я лечила людей, я оперирующий хирург. У нас в клинике много лет проводится орган сохраняющей операции. И клиника у нас называлась клиника профессора Мустафаева. Она до сих пор существует. И наставником медицины является мой отец, профессор Мустафаев. Он меня всему научил. То есть... У меня была работа, я еще преподавала, и являлась доцентом кафедры, преподавала я пятому курсу. И вы знаете, у меня тогда еще было очень сложное заболевание, называется экзема. Она меня поразила, настолько я от нее страдала, что на руках у меня были экземы и на ногах. И я вот выезжала, вот я Николаю удивилась, что раньше я выезжала на море не отдыхать, а я выезжала на море лечиться. И у меня была такая сложная ситуация в жизни, что мне пришлось отставить операционный зал и даже не принимать роды у женщин, потому что я просто физически не могла проводить операции, учитывая то, что мы носим такие перчатки, знаете, хирургические. И мне нельзя было носить тальк, чтобы вот перчатки они настолько сильно меня поражали, что я вообще в принципе ничего не могла делать. Я не могла, у меня мама, я мама троих детей, я не могла вообще делать что-то по дому. И было очень сложно на самом деле. И у кого есть экзема и нейродермит, вы меня поймете, о чем я говорю. То есть у меня страдало качество жизни. Мне так, на тот момент было всего лишь 36 лет, и мои страдания поймут только те, у кого есть такое тяжелое заболевание, как экзема. Вы не поверите, друзья, мне этот продукт порекомендовала моя тетя. И она мне порекомендовала, я попробовала продукт, я не отказалась, потому что на тот момент я увидела состав продукта. Но, как и все нормальные люди, я не поверила. Вы не представляете, друзья, через месяц у меня прошла экзема на руках, на ногах. То есть у меня даже нет фотографии, я не успела сделать фотографию. То есть я увидела результат продукта, он очень эффективный. Но вот тогда я уже начала изучать сам продукт. Потому что такой быстрый результат за месяц меня очень серьезно удивил. Я могу сказать, почему этот продукт так серьезно работает. Мне сегодня очень часто задают вопрос, а есть ли функция у, этой, у этого продукта как антипаразитарная. Я хочу сказать, здесь очень много функций у продукта. Функция повышения иммунитета, функция дает силу и энергию. Функция омолаживающая есть, есть нормализация веса. Есть нормализация pH крови. Я хочу сказать, что все это происходит благодаря богатому составу капсу. Очень часто путают продукт с лекарством, потому что он, можно сказать, излечивает, исцеляет людей. Скажу сразу, что очень серьезные результаты по продукту. Вот тяжело больные люди принимают, я вижу, потому что продукт я вижу, как работает в течение двух лет. Нужно минимум принимать его четыре месяца. Только через 4 месяца вы можете увидеть какие-то серьезные результаты. Я к тому, к чему, что я вела правильный образ жизни. Я не курила, не пила. Я, в принципе, всегда правильно питалась, занималась спортом и так далее. Может быть, поэтому я так быстро получила результат. И я заметила, что результаты быстрые получаются еще у детей. Это мое личное наблюдение в течение двух лет. И вот благодаря грибу-кордицепсу, который есть в составе, проходят такие тяжелые заболевания, как пехтерево, ревматоидный артрит. То есть, почему я говорю «проходят»? Я не боюсь этих слов. То есть, диагноз как таковой вообще уходит у этих людей с карты. Люди выходят из диспансерных учетов. Я видела, как люди бросали трости, у них анализы нормализовались. Люди, которые были поражены суставы до такой степени, что они не могли даже вставать. И эти люди сегодня встают и ходят. И все это происходит благодаря очень важному здесь грибу, это грибу кардицепсу. Благодаря грибу кардицепсу проходят боли в суставах, проходят любые воспалительные процессы. Следующий гриб – это гриб линджи. Я очень люблю этот гриб за то, что он дарит молодость потому что это не косметическое средство но продукт работает как косметика подтягивает кожу разглаживает морщины если есть угревая сыпь она очень хорошо помогает при угревой сыпи и благодаря линджи проходит в основном все вот эти воспалительные процессы в коже это псориаз это Такие заболевания, как экзема, нейродермит, если есть какие-то килоидные рубцы, они немного сходят. И все это происходит благодаря грибу линжин. Следующий гриб э, это чага. И благодаря чаге у вас нормализуется PH среды крови. Я хочу сказать, что благодаря чаге происходит еще э, очищение организма от паразитов. Почему? Потому что чага нормализует PH крови, то есть PH крови становится нормальной и паразиты просто не могут жить в нормальной среде поэтому вы не поверите, друзья в течение двух лет я вижу как выходят разные гельминты глисты, то есть мне присылают фотографии с разных городов и стран но они как говорят а или только вы никому не показываете мне говорит, очень стыдно показывать что из меня выходят вот такие вещи Поэтому я все, если что-то выкладываю, я всегда спрашиваю разрешение. Как правило, разрешение не каждый дает. Вот Следующая трава, это радиола розовая. Это, благодаря этой траве происходит нормализация гормонального фона, как у мужчин, так и у женщин. Поэтому мы очень хорошие видим результаты. результаты при менопаузе, когда женщина бросает жар, повышается потливость. Бессонница беспокоит. У мужчин это повышение потенции мужской, идет нормализация веса со временем. Вот, и все это происходит благодаря радиоорозии. Нормализуется работа щитовидной железы, гипофиза и других желез. К примеру, поджелудочной железы. Потому что поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулина, который нормализует сахар. В общем, вот эти вот, что вот удивительно в этой капсуле, то что все вот эти ингредиенты находятся в одной капсуле. Я тоже, как и многие, не верила, но это правда, друзья, все это работает по-настоящему. Также в составе продукта есть трава гуарана. Она дает силу, энергию, она дает выносливость. То есть, например, моей маме сегодня 70 лет, она принимает продукт так же, как я 2 года. А Моя мама сегодня ездит за рулем, она вот с моими детьми сейчас занимается. И на карате поведет, и на музыку, и там гостей встретит. Я говорю, мам, ты как это все успеваешь? Она говорит, ты знаешь, Рита, у меня ощущение, как будто мне 50, то есть мне не 70. У меня появилась сила, энергия. И вы знаете, у нас в семье мы давно уже не ходим в аптеке. Вот все, кто принимает, и Николай, и Айгуль, и Жалгарма, и Андрей Артурович, и Далгарма, ну вот здесь вы, вы просто не поверите, друзья. Я забыла, что такое аптеки, но я часто сейчас нахожусь на Сибири, а мы вообще недавно были в Якосе, вы знаете, там очень холодно, там минус 70 бывает. 8, То есть мы не замерзаем, у нас не берет ни один вирус, мы вообще не гриппуны. Мы какие-то все какие-то вот такие выносливые. Все это, я думаю, благодаря профессии. При том, что у нас очень серьезно идет физическая нагрузка, емкие, за нами идут очень много людей, мы проводим очень часто встречи, ездим по городам ресторанам, у нас очень жесткий ритм – знаете, которые вот как в армии вот такого ритм. И не каждый, кстати, этот ритм выдерживает. Вот. И следующий продукт, о чем бы я хотела сказать, что в составе есть зеленый кофе, покопа, манере и мате. Я бы этот продукт, вот когда у меня спрашивают, а есть противопоказания или показания, я говорю, что эти продукты показаны при всех заболеваниях. У него нет противопоказаний, противопоказания являются только возраст. То есть продукт lf 8 рекомендован с 12 лет по одной капсуле один раз в день. Вчера мне писала одна семейная пара, там папа дает ребенку одну капсулу, ребенку 8 лет. То есть это неправильно. То есть я даже ну, говорю, вы же можете наоборот ухудшить состояние ребенка, потому что дозировка предназначена для взрослого человека с 12 лет. Услышьте меня? Если это ребенок, можно l 8 делить на несколько частей. К примеру, если это 6 лет, то делите на 1 шестую. Мы даже даем новорожденным, ну как, через маму, потому что мама, кормящая мама, она пьет через молоко и передается ребенку. Но если мама не кормящая, то новорожденным детям я рекомендую, если это очень тяжело больной ребенок, если он, например, в это время чем-то болеет, опять же, продукт немножко горьковат для детей, поэтому я хочу вас обрадовать, потому что именно лаборатория 5 Stars Labs скоро выпускает детский продукт, который будет предназначен именно для детей. И я думаю, что по составу он очень богатый, и я думаю, что наши дети тоже перестанут болеть, мы не будем обращаться к врачам, они могут посещать садики, потому что дети это для нас, конечно, много значит. Я очень рада, что скоро появится такой великолепный продукт. Поэтому следите за Академией Успех вместе. Мы скоро будем разбирать его по составу, по структурности и по рекомендациям обязательно. Скоро он у нас появится. Буквально скоро. Вот Мы, поех... Мы, кстати, в турне находимся благодаря этому продукту. И именно в каком-то городе кому-то это повезет. Я думаю, что это будет или Москва, или Казань, где вы узнаете об этих продуктах. Следующие травы, я вот коротко скажу, у нас есть люди, представляете, которые болели тяжелыми заболеваниями, как эпилепсия, эпилептические припадки, вот, депрессия, бессонница. Вот благодаря продуктам, вот таким травам, как Покопа, Маньери, Матэ, нормализуется нервная система. Я очень рекомендую, у кого есть судорожный синдром, вот, проблемы с нервной системой, или вот человек, знаете, такой раздражительный, да, Продукт, вы не поверите, это и есть адаптогены. То есть если ты раздражительный, он тебя успокаивает. Если ты все время сонный, то он тебе даёт прилив сил, энергии. И потому что он адаптирует организм так, как тебе необходимо. Организм восстанавливается благодаря тому, что есть такие травы, адаптогены и антиоксиданты. Они просто восстанавливают иммунитет, и иммунитет сам борется со всеми заболеваниями. Вот. Также в составе есть фрукты, овощи, это у нас получается помидоры, клюква, гранат, апельсин, виноград, клубника, черника. То есть, представляете, все это находится в одной капсуле. Но это, ребята, высокие технологии. И вот мне нравится, что продукты именно американского происхождения, потому что все-таки Америка сегодня занимается очень серьезной анти-эйдж программой. То есть они сегодня думают не то, что как прожить да, там, свои дни или года, они сегодня думают, как качественно прожить, как не просто жить, а как получать удовольствие от жизни, как просыпаться и вставать, ну, вот, знаете, с хорошим настроением. Поверьте, когда ты выспался, когда ты не болеешь, то какое у тебя будет настроение? Конечно, у тебя будет прекрасное настроение и ты готов трудиться или что-то делать, ну вот творить, да, наверное, какие-то чудеса. Вот и следующий продукт, я бы хотела сказать, это продукт от Я очень рекомендую этот продукт, это ночное питание и его я рекомендую применять перед сном. А вы знаете, я Рекомендую вот своим даже коллегам, акушерным гинекологам, у нас все директора роддомов в Алмате принимают этот продукт, потому что мы общаемся, потому что именно врачи, акушеры, гинекологи, вообще все люди, которые дежурят, по ночам не спят, этот продукт просто незаменим, потому что все, кто не спит и нарушает сон, у них происходит быстрое старение, у них происходят резкие разные заболевания, вплоть до онкологии. И этот продукт дает именно сон. Только нормализация сегодня сна дает нам очень много. Это в составе, потому что есть белая капсула, это капсула сна. Я вижу, как мои родители с удовольствием спят. Вы помните, наши дедушки и бабушки, наши родители, которые уже за 60, вы посмотрите, как они плохо спят, потому что это физиологично. Они спят понемногу, на все реагируют. Именно с этим продуктом они нормализуют свой сон и нормализует свое, свое состояние здоровья. И он тоже дает именно молодость, прилив сил, потому что человек быстро восстанавливается заново. Также в составе есть продукты, в продукте есть такие пробиотики, пребиотики, это кишечная флора, нормализация кишечной флоры, потому что кишечник у нас сегодня тоже ведет очень большую функцию как восстановление иммунитета. В составе фиолетовой капсули есть магния, есть валерьяна. Он снимает стресс, очищает организм от шваков, Очень сегодня распространено заболевание почек у мужчин, заболевание предстательных желез, ну, предстательной железы у мужчин. Вообще вот этот продукт, он очищает почки, восстанавливает у мужчин ну, вот, заболевания с предстательной железой, нормализует э, желудочно-кишечный тракт. То есть, если есть какие-то желчно-каменные болезни, то этот продукт именно для вас. Если вы боитесь болеть такими заболеваниями или проводить хотите профилактику, омолаживание, нормализовать свой сон, то сегодня этот продукт тоже для вас. Я бы очень была рада, если бы в 18 лет мне этот продукт порекомендовали. Точно, я бы тогда не болела экземой и не потеряла свой когда-то желчный пузырь. В свое время у меня было очень тяжелое заболевание, я об этом когда-то рассказывала потому что врачи гинекологи это самая тяжелая профессия мы просто ночами бывает не спали ну, трудились бывало 20 работ в день принимаешь то есть это очень большая нагрузка на нервную систему и именно продукт этот позволяет нормализовать сон дает силу энергию укрепление иммунитета и вот такие представляете продукты продвигает академия успех вместе я до сих пор Всегда говорю, как нам просто повезло, что мы знакомы с Андреем Артуровичем Шаура и с этой автоматизированной системой, потому что я познакомилась с этим продуктом через интернет, и у меня была такая возможность, и здесь, наверное, есть люди, которые впервые меня слышат и видят, и тоже сегодня познакомились с этим продуктом. Благодарю всех за внимание, и хочу, наверное, Николай дальше продолжит. Благодарю, Алина информацию по Спасибо. нашим продуктам